Друзья, добрый вечер, на связи Максим Петров. Я рад приветствовать вас на вебинаре «Как стать долларовым миллионером за 15 лет». Люди, которые не слышали про, про проект, на самом деле он делается для моих детей, для всех, для каждого из моих детей, которым, которым сейчас 2, 5 и 7 лет, соответственно, я формирую капитал в 1 миллион долларов. К проекту исполнился год в октябре 2019 года, то есть год и один месяц. И, соответственно, я хотел бы более подробно сегодня рассказать по проекту непосредственно, я бы хотел показать какие-то определенные промежуточные результаты. А сегодня будем говорить о том, как сформировать капитал в миллион долларов за 15-20 лет, как выйти на пассивный доход от тысяч долларов в месяц за 15-20 лет, и как быть уверенным в завтрашнем дне защитить активы от инфляции. Есть расчеты, да, то есть многие задаются вопросами. Друзья, а откуда, в принципе, это родилось? А откуда. Откуда возник этот проект непосредственно, да, откуда он появился, какие смыслы я непосредственно вкладываю. На самом деле последние 7 лет с момента, когда я принял решение, что я не буду работать по найму, с момента, когда я пошел в собственный бизнес, я создаю самостоятельное богатство своей семьи. И когда мы говорим про богатство семьи, то в этом случае... Это вот отвечая на вопрос, почему я это делаю, то у меня есть трое детей, сын, две дочки, жена. Я счастлив, и меня очень серьезно зацепила тема богатства семьи. Понимаю, что многим, возможно, это в лоб и не заходит, но это про то, каким образом богатые люди богатеют, а бедные беднеют. Это про то, каким образом создавать финансовый капитал и для чего нужен финансовый капитал. То есть финансовый капитал на самом деле не является самоцелью. То есть я нашел ответ для себя в этом ключе: да? То есть мне личный финансовый капитал и финансовый капитал моим детям нужен для того, чтобы развивать интеллектуальный капитал. То есть, чтобы качать мозги, чтобы иметь самых лучших наставников в области инвестирования, чтобы иметь лучших наставников в области отношений, в области психотипирования, определения психотипа личности, моей личной супруги, детей, членов моей семьи, племянников, племянниц, с тем, чтобы в конечном счете раскрыть их потенциал чтобы они были успешными непосредственно в жизни, чтобы я был успешным в жизни, чтобы я занимался любимым делом, получал от этого удовольствие, фан, был абсолютно уверен в завтрашнем дне, то есть я, моя история, кто не видел, можете посмотреть на ютубе, да, там, «Исповедь инвестора», я рассказывал свой путь, про свои ямы, какие у меня были, про потерю капитала, которые я в общей сложности два раза имел за последние 10 лет, и, соответственно, вот все это, да, привело меня к тому, что был создан проект, я создаю каждому из своих детей, Капитал а, в миллион долларов. А, если говорить а, про богатство семьи, а, то это некая такая совокупность финансового капитала, интеллектуального капитала и человеческого. Финансы нам нужны, финансовый капитал, основная задача финансового капитала – это что я преследую непосредственно, во что я верю. Это я не хочу бояться завести детей. У меня уже трое есть и... Я хочу еще как минимум двоих детей да, иметь, иметь ресурсы для достойной жизни, чтобы я мог путешествовать, чтобы опять-таки я мог давать хорошее образование детям, сам получать хорошее образование, учиться в лучших а, школах, лучших учителей, а, раскрыть потенциал собственной своей жены, своим детям, а, спокойным быть за свое будущее, не просто свое будущее быть спокойным, но и быть спокойным за будущее потом. Система, она была сформирована гораздо раньше, но публичной, доступной для большинства людей она стала в октябре 2018 года я хочу вот просто в начале до да, показать какой результат в общей сложности вот таким образом изменяются активы конечно же подробности я чуть-чуть подальше расскажу если говорить о финансовом результате то финансовый результат там в настоящий момент порядка 26 процентов годовых в валюте за прошедший год у нас сформировалась доходность при этом при этом очень важно, мы говорим о том, ну, то есть опять это не гарантии, это не обещание, это не индивидуальная инвестиционная рекомендация. Это система, которую я сделал для себя, которую я лично сам применяю, которую я лично сам использую и которую системой, да, концепциями данной системы я хочу сегодня с вами поделиться. Для того, чтобы использовать данную систему, вам будет требоваться 15 минут в месяц. То есть 15 минут в месяц будет вам требоваться для того, чтобы получать ну, приблизительно сопоставимые результаты. Конечно же, я хочу быть понят правильно, мы не говорим о каком-то гарантированном результате, мы не говорим о гарантированной доходности. Я сегодня еще много про это буду говорить, но просто в принципе, чтобы у вас было понимание. Риски, конечно же, присутствуют, рыночные риски никуда не деваются. Но эта система однозначно позволяет в долгосрочном периоде закрыть вопрос инфляции. То есть вы должны понимать, что используя данную систему, опять-таки для того, чтобы ее использовать, реальные временные затраты, которые вам потребуются осуществлять, 15 минут в месяц. Сумма, которая требуется на инвестирование, составляет от 100 долларов в месяц мгновенная ликвидность если вы хотите забрать свои денежные средства вы в любой момент можете забрать эти денежные средства вы ни к чему не привязаны вы можете осуществлять это через любого брокера на любой площадке вы можете использовать индивидуальный инвестиционный счет тем самым увеличивая доходность своих инвестиций то есть если говорить о том какие есть альтернативные инструменты в настоящий момент то есть на рынке такую систему вообще никто не предлагает мы сравнивали или очень крупные суммы, как минимум там от 1000 долларов в месяц надо инвестировать, причем это упаковывается в продукты Юнит Линкет, через страховые программы, через маржинальные программы. Здесь же мы говорим о том, что затраты, ваши собственные затраты имеются в виду транзакционные издержки на управление, но у меня вот для того, чтобы закупить портфель с ценных бумаг на сумму 285 тысяч рублей, в общей сложности надо было заплатить 150 рублей комиссии, да, то есть это, ну, вообще ни о чем, низкие достаточно транзакционные издержки. Мне это за тем, что я я действительно хочу, чтобы у, моей, у меня была династия, да, то есть у меня династия, чтобы я мог продолжиться в поколениях, чтобы была система, которая позволяет формировать, хорошо управлять финансовым капиталом. Помимо всего прочего, я хочу быть единомышленником, то есть второй момент, что меня лично стимулирует заниматься этим, да, побуждает это непосредственно делать. Я делюсь, у меня есть отдавание через то, чтобы рядом со мной находились люди которые тоже разделяют мои ценности, которые хотят быть уверены в завтрашнем дне, которые про семью, про детей, про финансовую безопасность, про финансовую стабильность, которые будут сами развивать собственное богатство семьи. И чем больше таких людей будет в конечном счете, тем более счастлив и лучше будет мир. То есть человек, если у вас есть, действительно, если есть миллион долларов, почему вот эта вот сумма, она такая, э, ну, Существенная, да, то есть если ты имеешь миллион долларов, и у тебя доходность инвестиционного портфеля составляет там в районе даже 12% годовых, средневзвешенная, да, в этом случае ты получаешь 10 тысяч долларов в месяц пассивного дохода, имея 10 тысяч долларов пассивного дохода в месяц, Условно, опять-таки, в кавычках говорю, пассивного дохода. Ты можешь путешествовать, ты можешь иметь достойный уровень жизни, у тебя будет хорошая медицина, у тебя будет хорошее питание, у тебя будет очень много развлечений, вкуса жизни, у тебя, соответственно, будет вопрос а, заниматься тем, что тебе нравится, а не тем, что тебе надо делать, да потому что это надо делать. То есть я преследую вот это. Промежуточный результат всего было вложено за год 225 тысяч рублей, а сейчас активы составляют 285 тысяч рублей, прибыль там порядка 60 тысяч рублей составляет, это 24,5% годовых в рублях, ММВБ, рынок за этот же промежуток времени дал доходность 20%, РТС дал доходность 23%, долларовая доходность составила 26,5% годовых, да, то есть ну, в, рамках, в рамках моей стратегии, в рамках моих ожиданий, да, то есть мы идем там даже чуть-чуть ну, перевыполняя планы, которые я непосредственно себе ставлю. Долгосрочно первая концепция, которая, которая входит в систему по созданию миллиона долларов за 15-20 лет, она заключается в том, что вы должны становиться капиталистами. В любом случае, да, и здесь вопрос в том, что капиталистом можно стать... Э разными путями да то есть первый путь это вы создаете собственный бизнес вы самостоятельно становитесь предпринимателем и тут у нас интернет современные средства массовой информации пестрят вот этими историями успеха билл гейтс Стив Джобс, да, Apple, я не знаю, Илон Маск, Тесла. То есть успешных предпринимателей, которые создали свой собственный бизнес, и этот бизнес начал стоить дорого, они на этом заработали. Другой вопрос, что вот просто являясь сотрудником по найму, да, ну попробуй и уйди сейчас куда-нибудь в предпринимательство, да. Предпринимательских способностей нету, нужно понимать, куда он непосредственно уйти, а нужно на это деньги где-то взять, да, то есть или свои... за запасы тратить или же соответственно брать какой-то кредит предпринимательских способностей нет, нету здесь достаточно высокие риски а можно ли это можно каким образом можно минимизировать нам ну, я не знаю элементарно откройте франшизу да? а, но мой путь который лично я для себя выбрал это путь ворона баф да? то есть потому что любая идея любой бизнес он проходит в определенной стадии зарождения развития расцвета а стабилизации и увядания, и в этом случае получается, что я не хочу этих рисков брать на себя, я покупаю готовые бизнес, то есть купить готовые бизнес опять-таки, можно через покупку определенных активов, и сейчас об этом поговорим, какие же бывают активы э, в бизнесе и вообще типы э, Какие существуют типы активов по ворону-бафту? Первая концепция заключается в том, что капитал – это создание прибавочной стоимости. Да? То есть инвестиционная деятельность – это размещение капитала в объекты предпринимательской деятельности с целью получения прибыли. А вторая концепция – это концепция активов. Опять-таки, концепция не моя концепцию, которую используют. Я в, в рамках системы, концепцию, которую используют люди, которые сами создали себя, да, которые стали долларовыми миллионерами с небольших сумм, то где я это взял, общаясь с ними, транслируя эти концепции, обсуждая эти концепции, заключается в том, что в 2014 году вру в 2012 году Ворон Баффет написал письмо, обращение к акционерам Бэркшир Хедвей Очень круто разложил, да, какие существуют типы активов. Я рекомендую вам в дальнейшем, будь то в рамках проекта «Миллион долларов за 15 лет», или вы самостоятельно это будете делать, без разницы, да. Всегда, когда вам подставляется какая-то инвестиционная возможность, Понимаете, в какой класс активов вам предлагается вложить. И Баффет называет, существует три класса активов. То есть первый класс активов – это инструменты денежного рынка. Инструменты денежного рынка, судного капитала – это… Ну чтобы вообще было понятно, это инструменты с фиксированным доходом, как правило, это банковские депозиты, это векселя с, ну, между юридическими лицами, это облигация. Вторым классом активов являются луковицы тюльпанов. Есть класс активов, которые, которые можно отнести к луковицам тюльпанов, то есть чем они характеризуются, чем они отличаются? Они отличаются тем, что они не создают прибавочной стоимости. То есть нет вот этого, вот то ради чего капиталист в принципе инвестирует в объекты предпринимательской деятельности, в луковицы тюльпанов этого нет. То есть ваша прибыль в активах, которые называются луковицы тюльпанов, формируется исключительно за счет того, что меняется цена на этот актив. Как только вы понимаете, что для того, чтобы вам зафиксировать свою прибыль в активе, Требуется часть этого актива продать. И пока вы часть этого актива не продадите, вы прибыль не получите. Вы должны понимать, что вы на разрушительном пути для своего капитала вы вкладываете в актив, который является луковица тюльпана. То, что позволит в долгосрочном периоде заработать, да, сформировать капитал, иметь регулярный доход, иметь прибавочную стоимость, является покупка такого класса активов, как коммерческие коровы. Это то, что то нравится больше всего, это то, чему он посвятил жизнь, и это то, одна из тех концепций, на которых базируется моя личная система по созданию капитала, долларов, капитала в миллион долларов для моих детей, про которую я непосредственно рассказываю, почему это почему это непосредственно отзывается. Что есть коммерческая корова? Во-первых, основное преимущество коммерческих коров, такого класса активов, как коммерческих коров, это создание прибавочной стоимости. То есть, если вы... Что такое прибавочная стоимость? Это регулярный доход в форме молока. Да? То есть, если вы купили корову, у вас в стране высокая инфляция, то как минимум на уровень инфляции, во-первых, у вас цена коровы через год вырастет. Ну, логично же, да? Второе, коровы каждый день дают молоко. Молоко вы можете выпить сами, молоко вы можете продать. То есть молоко в данном случае для вас обладает потребительской ценностью да, и покупательской ценностью. То есть вы можете потребить его самостоятельно для себя на собственные нужды. А вы можете, соответственно, это молоко продать где-то да, и получить определенный денежный эквивалент. Вы можете заниматься переработкой этого молока, получать творог, получать масло, сметану, да, и тоже продавать это на рынке, то есть ну, взамен получать денежный эквивалент, вне зависимости от того, что происходит с инфляцией. И когда вы, выполняете, когда вы получаете актив, который одновременно в одном ключе, то есть, по сути, став собственником какой-либо коммерческой коровы, какого-либо предприятия, да, вы одновременно получаете защиту двух составляющих. То есть, во-первых, на уровне инфляции долгосрочно стоимость будет расти. Это первая задача, которую нужно решать, когда вы начинаете заниматься инвестированием, защитить денежные средства от инфляции, получить доходность выше инфляции. А второе, это, соответственно, вы получаете регулярно молоко. Молоко, опять-таки, это деньги, денежные средства, которые вы получаете, которые вы можете направлять на реинвестирование в те же самые коммерческие коробки. Поэтому это вот мой выбор, выбор, на котором лично я остановился, выбор, на котором останавливается большинство людей, которые опять-таки создают собственный капитал в миллион долларов с небольших сумм, да, потому что опять-таки я акцентирую на это внимание. Корова может заболеть, да, корова может умереть, и вот задача, опять-таки, иметь стадо из таких коров, то есть это диверсификация, и тут, тут просто нужно знать принципы, которые нужно использовать для того, чтобы выбирать, какую же корову купить, потому что, когда вы приходите на рынок, вы сталкиваетесь с огромнейшим выбором видов коров, типом, типом коров, да, которые присутствуют, и здесь вопрос, как разобраться. Давайте об этом дальше поговорим, но пройдя через через через следующую концепцию до да, ключевую концепцию это то что мы берем себе в помощь э, первого что называется я это называю брата акробата называется сложный процент э, она же, э, сложный процент брат капитализация сестра И многие не начинают инвестировать потому что они не видят в короткий промежуток времени какого-то выдающегося результата на коротком отрезке времени Сложный процент не виден, да, то есть все чудо капитализации, оно не видно. Более или менее нормальным, более или менее высоким порядком мы начинаем сложный процент замечать только через 10 лет. Через 15 лет, через 20 лет, через вот срок минимум 15-20 лет это начинается тот уровень, где ты начинаешь видеть силу сложного процента. До этого промежутка времени ты его не увидишь, тебя это не мотивирует. Достаточно просто делать то, чего не делает толпа, и все. И ты будешь успешным. Поэтому очень многие, да, очень многие мне говорили про Джона Богла, особенно это было в ситуации, когда я был личным управляющим активами управлял. Люди много мне говорили про его труды, и в конечном счете я действительно прочитал про Никсе. Основное, что мне нравится, это он говорит про доходность. Когда мы говорим про доходность, из общей доходности рынка как минимум стоит э, вычитать затраты на управление, вычитать инфляцию и вычитать налоги. Да, то есть три вещи которые убивают доходность просто в хлам. Нужно понимать, что когда мы говорим про доходность, концепция, которая базируется, нужно смотреть не номинальную доходность, нужно смотреть на реальную доходность. Да? То есть это получается вычитать инфляцию и вычитать будущие налоги или оптимизировать налоги. То есть первая концепция мы должны быть капиталистами заниматься инвестированием в объекты предпринимательской деятельности. Второе мы должны инвестировать в коммерческие коровы. Третье мы, соответственно, должны, когда инвестируем в коммерческие коровы, мы должны в параметры, которые мы осуществляем, закладывать еще и доходность, которая доходность может быть номинальная и реальная. Номинальная доходность уменьшается, то есть реальная доходность, вернее, она идет с поправкой, уменьшает, ну, то есть номинальная доходность уменьшается на инфляцию, на транзакционные издержки, которые вы платите, и, соответственно, на налоги, которые уплачиваются государством непосредственно. Поэтому, когда вы формируете инвестиционный портфель, вы должны все эти параметры обязательно учитывать. А следующая концепция, на которой базируется система по созданию миллиона долларов за 15 лет, это экономические циклы. Так как экономика циклична, так как бывают периоды роста, когда э, низкие процентные ставки в мире и периоды спада, когда процентные ставки высокие, процентные ставки становятся высокими, когда начинается высокая инфляция в мире. То в этом случае вы должны понимать, что ожидать, что ваш портфель регулярно будет давать доходность 20-30-40%, это бессмысленно, потому что экономика циклична. Потому что вы работаете на рынке капитала, потому что вы становитесь капиталистом, и потому что ваша прибыль, она формируется на потребительском рынке. Не в случае, если на потребительском рынке проценты высокие, потребительская активность сжимается, экономика впадает в рецессию, то есть краткосрочно 5-10%. Долгосрочный 75-100. И уникальность текущей ситуации заключается в том, я тоже говорил, что я об этом еще скажу, что то, где мы находимся сейчас, мы находимся где-то вот здесь вот. Вот она наша точка, где находится сейчас мировая экономика. Может быть и вот это, может быть и вот это. Промежуток долгосрочного экономического спада вообще может занимать 5-10 лет. Да? Еще называется она по-другому потерянное десятилетие. Может ли это быть? Да, может. Может ли от этого измениться доходность моего инвестиционного портфеля? Да, блин, может. И доходности я никаких не говорю. Вернее, доходности, гарантий я никаких не говорю. Я это делаю для своих детей, и я к этому готов, и я к этому отношусь спокойно. Мало того, я не просто отношусь к этому спокойно, я этого безумно жду. Буду ли я продавать свои активы? Нет, не буду. Потому что еще раз, прошел один год минимум из 15-20 лет. То есть у меня даже 5% капитала, которые будут инвестированы, они еще не… вернее, проинвестированы только 5% из ожидаемой суммы инвестиций, которые я должен осуществить. Даже если они у меня снизятся в цене на 30, 40, 50%, это только 5% денег, которые я свои собственные вложу. При этом я их вкладывать буду в период спада, то есть в период, когда хорошие классные компании, у которых… У меня есть экспертиза, которую я могу оценивать, которую я могу понимать, что они долгосрочно будут являться залогом, успеха будущего моих детей. Я буду включать их в инвестиционный портфель именно в период, что как минимум 20-30, может быть, даже 40% денег, которые предполагаются к инвестированию, они будут проинвестированы в период спада. Я нисколько не сомневаюсь в том, что каждый из моих детей станет долларовым миллионером, если я буду… Ну, при условии, что я продолжаю и буду продолжать делать то, что я делаю, опять-таки я это делать буду и не делать это, единственная причина, которая может быть, это, блин, ну что меня не станет, то я думаю, что в рамках проекта «Миллион долларов за 15 лет», в рамках проекта «Макс Capital этот проект он в любом случае будет жить. В любом случае, вне зависимости от роста или падения, вектор движения вверх. Почему вектор движения вверх? Давайте не буду томить, да. Почему движение вверх? По одной простой причине, потому что растет производительность труда. Появляются роботы, появляются новые технологии, производительность труда в экономике все равно растет. Да, наличие кредита приводит к кризисным явлениям, но производительность труда-то все равно растет. И поэтому долгосрочно все равно компании, которые создают прибавочную стоимость, они будут непосредственно расти. Когда решаю, что купить, для меня также является чтобы, ну, важным фактором, чтобы компания имела принцип асимметричного инвестирования. Следующая концепция – это цена и ценность. Есть такой показатель – цена, цена прибыль. То есть если вы рыночную цену компанию разделите на ее чистую прибыль, то есть во многих материалах аналитических есть такой показатель – P на E. Цена, деленная на чистую прибыль. Этот, эта цифра, она просто тупо показывает, за сколько лет окупятся ваши инвестиции в данную компанию. Я хочу же для вас показать следующий слайд, такой, чтобы он был немножко отрезляющий. Две трети времени наиболее доходными инвестициями для россиян являлись инвестиции на фондовом рынке, просто индексом МВБ. При этом, конечно же, у него присутствует такой негативный фактор, как падение. Падение могут достигать там. 60 и 80 процентов но если вы посмотрите и будете это понимать и осознавать падение 98 -го года и рост в 99 году на 280 процентов падение 2008 -го года на 60 процентов и рост в 2009 году на 120 140 процентов просто индекс на десятилетнем промежутке времени, еще раз, у нас получается альтернатива российскому рынку ценных бумаг, если бы вы просто покупали индекс российский или в качестве альтернативы вы бы покупали доллары и доллары вкладывали в, в американские акции, то в этом случае у вас была бы доходность, все равно на российском рынке доходность была бы больше. Немного, всего лишь на 15%, но тем не менее. На 15-летнем промежутке времени доходность доллара обеспечилась, составила 121%. Американский рынок показал доходность 160%. А российский рынок ценных бумаг показал доходность 331%. То есть, опять-таки, на длительном промежутке времени мы получили, что все равно доходность российского фондового рынка, она обыграла доходность и американского рынка ценных бумаг, она обыграла им доходность, ну, долларовую доходность в американские акции. Но это еще не все, ребят. На 20-летнем промежутке времени, это конечно страшно смотреть, но опять-таки. Это тоже достаточно показательно, да, с 98 -го года у нас получается, что МВБ дал доходность 6000%, РТС доходность дал 2257%, вот она сложная процентная, да, то есть вот он на длительном промежутке времени это видно. Доллар вырос в два раза с 99 -го года, да, и, соответственно, американский рынок вырос на 138%. То есть на длительном промежутке времени доходность российского рынка бьет, потому что, ну, что бы там ни говорили, российский рынок достаточно дешевый, да рисковых вопросов нет, но риски минимизируются за счет регулярных инвестиций. И еще вам на, на закуску, когда вы верите... Вот реально верите в то, что доллар будет расти, а рубль ослабевать. Покупайте лучше компании-экспортеры, которые А. частные, а, Б, являются экспортерами, С, у них прозрачная, понятная дивидендная политика, они выплачивают дивиденды. Почему? Вот вам опять-таки пример. На пятилетнем промежутке времени такие компании они обыграли в доходности обыкновенного инвестирования в валюту. Причем как минимум в два раза. На десятилетнем промежутке они обыграли доллар по доходности как минимум в три раза. Я не говорю о каких-то там выдающихся результатах, там Северсталь вообще в 10 раз. И, соответственно, на 15-летнем промежутке времени, да, там Распадская немного отстает, да, по, дает доходность сопоставимую с долларом, Но все остальные компании просто рвут доллар как кактузи грелку да, и поэтому получается, что на долгосрочном периоде это они рвут его доллар непосредственно. То есть что они позволяют? Они защищают от инфляции, они позволяют получить доходность больше, чем в долларах. И самое главное, что здесь не учтено, это только рост цены акций, а эти компании еще и дивиденды выплачивают, они дают молоко, и эти дивиденды можно реинвестировать подсопоставимую доходность. То есть, если мы понимаем, что на 15-летнем промежутке времени они в среднем обеспечивают доходность 400%, на десятилетнем промежутке там, ну, 400% – это получается среднегодовая доходность 40%. Так Соответственно, если мы получаем дивиденды в районе 5-7%, мы их тоже направляем на реинвестирование, и мы их направляем на реинвестирование подсопоставимую доходность. Поэтому я верю, что система сработает, она имеет под собой обоснование, которое я вам сейчас непосредственно представлю. Вот они, это, это моя семья, это мои дети, как я называю, дети-миллионеры. Миллионеры пока что у меня в голове, наверное, но на основе того, что я сказал, на основе того видения, которое я транслирую в настоящий момент, я считаю, что все они, Диана Старшая, Даня э, Средняя, да, Есения, Коротышка это, соответственно, младшая. Это все дочь, ну, дети миллионеры, я их называю. А почему, вернее, как я это делаю? Стартовый капитал 1000 долларов на каждого ребенка было размещено в октябре 2018 года. Я открыл брокерский счет, у меня есть свой собственный брокерский счет. При этом я открыл субсчета на каждого ребенка ежемесячно, пополняю каждый счет на 100 долларов. На Новый год я пополняю на 500 долларов, на день рождения пополняю на 1000 долларов. Вот и все. Я выбираю, какие акции покупать. Итого, инвестирую 2700 долларов в каждом году. И кому это интересно, я говорю, что в этом месяце очередные 100 долларов я направляю туда-то. Самое главное, я выдаю все инструкции. Как открыть брокерский счет, как завести на него деньги, как совершать сделки, как работать с личным кабинетом, как подавать, как находить тикеры. Все разжевано просто предельно элементарно. Капитал в 1 миллион долларов каждому из моих детей позволит дать хорошую базу для старта во взрослой жизни. Образование, свободу выбора, места жительства, где они будут жить, с кем они будут учиться, что они будут делать, чем они будут заниматься. Сыну продолжить мою династию, девочкам, соответственно, финансовую независимость, чтобы не было вот этого выбора ради каких-то материальных потребностей, чтобы они были самодостаточны. Если у вас есть возможность инвестировать 100 долларов в месяц и 1000 долларов сейчас на инвестиции, вы можете присоединиться, даже если нет тысячи долларов на инвестиции, вы можете уже включаться, потому что я в сигналах даю, что покупать тем, у кого нет возможности тысячу долларов направить на инвестиции. В процесс можно включиться на любой стадии, да, то есть здесь нет такой необходимости, что надо, чтобы прям год за мной следовать. Включайтесь прямо сейчас. Что-то, возможно, да, вы купите дороже, что-то вы будете покупать дешевле. Страшно, в этом ничего нет. В своих взлетах и падениях я пришел к тому выводу, к тем решениям, к тем принципам, которыми я живу и следую сейчас. И я хочу, чтобы вы были вместе со мной, чтобы вы присоединились к этому. И готов вместе с вами рука об руку идти. У меня есть уверенность и вера в то, что альтернативы в настоящий момент ни в России, ни в мире, которые бы требовали таких незначительных сумм, которая бы настолько была проста, которая бы обеспечивала защиту денежных средств от инфляции и получение дополнительного дохода, я пока не видел. Если вы найдете, покажите мне. У меня на этом все. Спасибо большое за внимание, удачи. И увидимся со всеми, кто оставляет и оплачивает заявку в очередном видео по поводу того, куда я инвестирую очередные 100 долларов. Пришли. Юные миллионеры плачут, ждут папу. Пошел к ним. Пока-пока.